Супер-мега-инстаграм-блога про эффективность. Сегодня 20 марта. По календарю и по инициативе ООН сегодня День Земли. Причем в календаре аж два Дня Земли. Сегодня, 20 марта, который приурочен еще в весеннего равноденствие, это очень особый важный день в году, и имеет свою миротворческую и гуманистическую направленность. А второй — 22 апреля. И там уже идет экологическое направление. В инициативе ООН и в обращении ООН говорится о том, что День Земли — это специальное время, которое предназначено для того, чтобы привлечь внимание людей к нашей всеземной общности, а также к осознанному потреблению ресурсов нашей великолепной, прекрасной планеты Земля. Осознанному потреблению ресурсов. Дорогие друзья, мне хочется в очередной раз подчеркнуть, что тема осознания сегодня, ну, пожалуй, это... Один из ведущих трендов, который э, волнует э, сознание, волнует умы всех людей, всех и каждого. Я бы даже так сказала. Почему? Я э, читала многократно и видела в интернете. Э, быть здесь и сейчас. Быть в моменте. Будь свободен от шаблонов, эмоций, поведения, речи и так далее. Наслаждайся, чувствуй, думай. Будь сейчас, будь в потоке. Осознанность. И... На мой взгляд, вот это вот ресурсное состояние, быть здесь и сейчас, одна из технологий для достижения этого ресурсного состояния, для работы со своим сознанием, технология зеркала Козырева, о которой сегодня я хочу с вами поговорить, как минимум звучит интригующе загадочно, а как максимум, я бы сказала, представляет собой целую лабораторию волшебства. Дорогие друзья, так что же это такое зеркала Козырева? А, у меня сегодня необычный гость, и я рада приветствовать сегодня генерального директора компании Мега Мегагалакси, члена Русского космического общества Сергея Викторовича Мальчика. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Викторович. А, как настроение сегодня Отличное настроение субботнее. Ну, просто очень рада, что у всех моих гостей прекрасное настроение, тогда приступаем. Итак, вопросы профессионалу по технологии «Зеркала Козырева». Сергей Викторович, вот приподкройте, пожалуйста, нам, простым людям, что такое «Зеркала Козырева». Потому что сначала, вот первое, что приходит в голову, какая-то мистика, какая-то загадка, тайна, волшебство. Что это такое? Ну, «Зеркала Козырева» — это спиральные цилиндрические конструкции которые состоят из определенного сплава алюминия. Сплава алюминия непростой, так как это все связано с нашим сознанием и с пространством, куда выходит наше сознание. Вот. Поэтому зеркала Козырева состоят из секций алюминиевых полтора оборота, закрученные по часовой стрелке или против часовой стрелки. Вот. Что происходит в этих зеркалах? В зеркалах повышается плотность потоков энергоинформации. Mm -hmm. Происходит резонансная настройка человека на собственную информационную программу. Mm -hmm. Благодаря конструктивным особенностям установок, установок внутри их возрастает концентрация внешней энергоинформации. То есть там идет уплотнение поля. Uh -huh. А так как идет уплотнение поля, человек, попадая в эту среду, у него э, улучшается проводимость, так сказать, по меридианам, угу. ну, проводимость токов. То есть, э, получается, вот как-то пространство уплотняется, и человек становится более чувствителен? Он не только становится более чувствителен, он приходит, э, значит, он приходит в гармонию. Угу. Потому что мы живем в социуме, мы живем в перетекании энергии и информации. Угу. Эмоциональные, некие раздражители. Вообще общий информационный общий, поток, да. который идет, А да? здесь он приходит как бы сам к себе. Ага, ну об этом мы сейчас поговорим еще. Давайте вот для нашего зрителя сегодня а, сформулируем цель. Вот цель конструкции <coughs> под названием цель технологии зеркала Козырева. Ну, цель технологий зеркал Козырева, они были, значит, исследовали перенос информации, значит, сможет ли человек выходить в те или иные пространства, считывать информацию, то есть это телепатия, это управление сознанием людей, <с> вот. но дело в том, что мы пришли к более другим интересным вещам, что в зеркалах можно работать с собой, со своими... Информационными программами. То есть настроиться на свою настроиться на свой частотный канал, значит проработать программы, которые нам мешают угу. в нашей жизни для нашего развития, для нашего. Которые как бы не наши даже, а вот просто они достались в наследство. Да? Ну, то есть... не только в наследство. Угу. Здесь очень много и принесенных программ, и кармических. То есть с помощью зеркал можно решать очень многие проблемы именно… В... Или задачи. Вот по цели, допустим, понятно, то есть это взаимодействие вот с собой и со своим информационным потоком, да? А задачи, то есть вот какие задачи, получается, зеркала решают? Допустим, эмоциональные там, допустим, психологические, да, допустим, глубокая проработка З... различных... Да, вот. зеркала, зеркала, не решают, зеркала помогают человеку uh -huh. осознанно решить свои задачи, потому что они выводят на его истинную программу, на его предназначение. Как бы такой вот лучик света, который ведет. Есть, да, да. Который, uh -huh. на который человек становится, и он уже может ориентироваться куда ему дальше двигаться, потому что большинство наших посетителей, которые к нам приходят, они в поиске, у них есть некоторые вопросы, угу, куда угу. дальше идти угу. и как развиваться, что их ждет в будущем, и поэтому они получают сами ответы, не кто-то им говорит, да? Кто-то с таким вот шаром, да, волшебным, да, говорит, а ну, вот... начинает человек анализировать, начинает ловить подсказки, mm -hmm. которые находятся в пространстве, mm -hmm. в социуме. И он уже после посещения даже зеркал, он может не получить какой-то ответ в зеркале. А он уже после посещения зеркала получает ответы на те вопросы, которые он задал в зеркалах. Есть такое модное слово «инсайт». Вот просто какой-то инсайт случается, и, вот mm -hmm. раз, и он понимает что ты что давно искал. Ну да, здесь очень тоже такая тонкая тема – получить информацию, ее расшифровать. Потому что за мои 9 лет исследований по теме «Зеркал Козырева» мы стали не только получать информацию, но мы задали вопрос о получении проекта для того, чтобы мы могли помочь не только Вселенной, не только человеку, но и Вселенной. Потому что это все взаимосвязано. Хорошо. Сергей Викторович, я сейчас буду немножечко утрировать, но это нужно для того, чтобы мы выстроили мост между наукой и а, зрителям которые вот первый раз слышат, да это магическое словосочетание скажите пожалуйста кто основной а, ну, а, посетитель или ваш гость Я не говорю пациенты я не говорю клиенты я говорю вот именно а, посетитель допустим да а, вот простите меня как бы за такое утрирование то есть но ну, это космонавт это женщина йог это какой-то старец который там не знаю, хочет достигнуть еще вот какого-то уровня. Или вот есть какие-то гендерно-возрастные границы? Нет, возрастных нету, потому что у нас люди идут разного уровня. И интересно, что последние два года у нас люди идут со способностями. Mm -hmm. Вот, Поэтому независимо от практик, от методик, люди идут ищущие. Ищущие себя. Хотят не только познать, как устроена вселенная или как устроен мир, а хотят познать себя. себя, что с ними угу. происходит, что происходит с ними, с его близкими, с близкими, что вообще происходит с нашим пространством. Почему, допустим, в отношениях те или иные реакции, да, например, происходят? Почему люди именно как-то так взаимодействуют между собой? Ну, это некие резонансы, которые угу. между, существуют между людьми и также с любым пространством. Окей. Okay. То есть, получается, здесь особо границ нет никаких. Нет. И взрослые, и, и мужчины, и женщины, и дети, и, в принципе, это ищущие. То есть, дорогие зрители, самый главный критерий – это вот искать ответы, да. Так это скажем. Хорошо. Тогда, если, допустим, искать ответы, можно назвать какие-то вот ориентиры, то есть в каких областях. То есть, если, например, в медицине есть симптоматика какая-то, да? то есть, например, вот в каких областях там человек может искать там самопознание, то есть, не знаю, наука, профессиональные взаимоотношения, проблемы со здоровьем. То есть, вот какие у нас области может, в каких областях зеркала работают? Ну, зеркала работают во всех областях, смотря mm -hmm. по запросу данного человека. Mm -hmm. Что он ищет, на какой вопрос он хочет получить ответ. Если mm -hmm. это здоровье то, естественно, нужно искать первоисточник, угу. откуда это произошло и почему произошло заболевание. Вот. Если какие-то взаимоотношения мужчина-женщина, угу. э что препятствует развитию событий. Угу. Вот. Если значит, какие-то родовые программы или кармические задачи, то человек тоже в зеркалах может эти вопросы Задавать и получать ответы, да, потому uh -huh. что по, по получению ответа у нас происходит осознание понимания понимание тех или иных ситуаций, uh -huh. и тогда уже мы решаем свои задачи. Хорошо, давайте немножечко помоделируем, значит, просто для того, чтобы ну, было примерно понятно. Вот э, человек, допустим, понимает, что он э, хочет найти ответ на те вопросы, которые его волновали. Может быть, и с детства, ну, или в принципе, допустим, вот в какой-то там период своей жизни. Э, он э, записывается к вам э, на посещение, приходит, и что происходит потом? То есть вот с чего, э, как происходит знакомство человека с зеркалами? Что происходит внутри ну, у вас? Во-первых, когда человек к нам записывается, и у нас перед посещением зеркал происходит общение что человек хочет получить. Uh -huh. Это первое, потому что, ну, не зная, для чего он приходит, потому что у него есть свои задачи. Uh -huh. Дело в том, что в моей компании находятся три спирали, три зеркала спиральных. Поэтому мы уже знаем, какие зеркала, как работают, uh -huh. и у нас выстроена в офисе система спиральности. Uh -huh. Вот, поэтому мы уже знаем, какие зеркала и что в них будет в принципе, происходить, вот и давайте, по какому вопросу. Давайте расскажем. Вот Вы говорите допустим, виды зеркал, то есть три спирали. Вот давайте расскажем про три виды а, спирали. У нас в единственных мире стоят в офисе в Москве две спирали. Левая спираль и правая спираль. Они создают единую систему. А, они, вертикальные. они вертикальные, вертикальные, они огромного размера. Это не маленькие конструкции, вот. Поэтому в, в своих экспериментах, исследованиях мы пришли к системе. Сначала двух зеркал, правой и левой. Угу. Но в дальнейшем мы стали замечать, что обратили внимание на третью спираль. Это а, а, спиральность Андромеды. Мы ее так назвали. Вот. Потому что Козырев Николай Александрович занимался изучением туманности Андромеды. Mm -hmm. Дело в том, что организм, вся Вселенная состоит из спиральности. Но мало того, что еще организм у нас состоит из жидкостной структуры. Поэтому э, мы увидели целесообразность расположения двух спиралей по определенной системе. Mm -hmm. И поэтому, когда у нас приходит посетитель, э, проведя консультацию перед э, посещением, Проведя некое тестирование, мы уже видим по результатам этого тестирования, в какое зеркало ему целесообразно посещать. Так, и получается, есть вертикальные, где человек заходит, там, там знаете, как бы вот так вот, по, по, по, по, по, по, по такому <къех> спиральному да. движению. в человек... спиральных зеркалах человек движется по спирали. Так. Да. Не просто у нас есть места силы, которые имеют лабиринты. Человек, приезжая на эти лабиринты, он ä, проходит по лабиринту. Угу. Вот. Бывает, что человек не доходит до центра, бывает, что он попадает на окраину. Поэтому здесь, в спиральных зеркалах, человек движется по спирали. Это самый главный момент. Вот Он как бы вот так вот заходит. Да. Потом... То есть угу. организм перестраивается из одного пространства в другое. Идет уже сонастройка на, с зеркалом. А далее уже идет гармонизация в зеркале. Uh -huh. И далее уже каждый человек индивидуально uh -huh. садится, садится, садится да. uh -huh. на стул. Он, на первое, uh -huh. что мы рекомендуем, хотя бы чтобы он почувствовал, что происходит с ним. А дальше уже, насколько готово его сознание задать вопрос и получить ответ. Ага, uh -huh. хорошо. Uh -huh. Это вот вертикально, я так понимаю, это вертикальная конструкция, а у вас вы сказали есть еще другой вид, это вот горизонтально? Они... Нет, а горизонтально, это не зеркало козрева. А это другой вид. Это другой, это вид. другой э, да. Ага. Не будем путать, потому что все-таки зеркало козрева это спиральности. Спиральности, хорошо. Вот спиральная конструкция получается, куда человек доходит, все-таки можно сказать, что это ориентировано на ментальную, эмоциональную, вот именно такую психологическую проработку, то есть все, что связано с психикой, с нашим каким-то умственным, да, вот... Ну, мы не можем так сказать, что mm -hmm. идет такая сразу проработка, потому uh -huh. что у всех сознание разное и кто на что готов. Uh -huh. Поэтому люди, которые к нам приходят за порядка последних двух лет, у нас идут люди уже как со способностями. Вот. Они что-то ощущают, что-то чувствуют, что-то... Способность что воспринимать и чувствовать, да? Вот уплотненные вот эти вот... Mm -hmm. Да, они не mm -hmm. только они считывают информацию, они могут видеть, поэтому у всех все это индивидуально развито. Mm -hmm. Ну да, уровень и подготовки, и чувствительности совершенно разный. Сергей Викторович, а вот скажите, пожалуйста, про такой интересный момент, что вот до того, как человек заходит в это зеркало, есть еще у вас такая процедура, называется адаптометрия. Вот Можно про это немножечко рассказать, потому что, на мой взгляд, это очень такой важный момент, потому что, по сути, вот какая-то ну, фотография. То есть это, это фотография человека, что у него там внутри? Нет, на самом деле мы используем не только адаптомет, адаптометрию. Мы используем несколько тестирований. Поэтому что такое адаптометрия? Это голографическая матрица. Это 3D модель ауры. Поэтому до входа в зеркало мы используем, мы смотрим, с чем пришел человек из социума, с какими информационными вирусами как искажена его матрица угу. вот. но в большей степени мы делаем еще один комплекс это лотосоник с кардиоритом потому что нужно нам посмотреть внутреннее состояние человека угу. потому что дело в том что когда человек если мы говорим об осознании понимания то он скорее всего должен осознать и понять себя Таким образом, он выстроит свое информационное поле внешнее. Угу. Потому что если мы не выстроим себя, то мы не можем выстроить гармоничное пространство вокруг себя. Это вот общее правило, получается, спокойствие, гармония внутри, и пространство снаружи полностью отражает да, поэтому, внутреннее состояние человека. Поэтому в процессе наших исследований мы обратили внимание на новую конструкцию зеркал и мы назвали их зеркала g и это зеркало каркасное, оно двухслойное, ага. потому что наблюдая за работой зеркал, ага. мы стали наблюдать, что у зеркала есть как внутреннее пространство ага. и работа во внутреннем пространстве, так и во внешнем и с внешней стороны. Ага. Поэтому здесь я не могу пока технологически раскрыть эти вещи, потому что дальше идет исследование потому что очень интересные эффекты, особенно у этого каркасного двухслойного зеркала. Ну здорово. Скажите, пожалуйста, значит, вот я поняла, что человек заходит, присаживается и начинает взаимодействовать. Вот сколько длится работа конкретного человека в зеркалах? Это индивидуально? Или есть какая-то вот общая рецепт для всех? Нет, общего нету, поэтому... Те методики, которые нами разработаны, и которые мы используем в двух э, спиральностях, левой uh -huh. и правой, мы э, используем значит, левую. Когда человек приходит, э, мы его протестировали, э, мы рекомендуем ему посетить сначала левую спираль э, минут на 10 и 15. А потом он уже переходит сам из одной спирали в другую спираль, э, где он уже начинает э, работать. Что происходит в левой спирали? Когда человек приходит из социума, ему нужно время для того, чтобы у него произошла гармонизация mm -hmm. вот, всего его состояния физического, там, ментального и других планов. А когда он уже пришел вправо, он уже готов воспринимать, воспринимать и mm -hmm. готов задавать вопросы и получать ответы. А когда первый раз он приходит к нам человек, он, мы ему рекомендуем первый сеанс просто почувствовать, что будет с ним происходить, почувствовать это пространство. Это очень, важно. Это очень mm -hmm. важно, потому что с первого раза может он никаких не получить результатов, а, не получить ответов, поэтому когда он уже второй раз приходит, он, так сказать, переспал mm -hmm. с той информацией, с той mm -hmm. энергией, которую он получил, у него уже идут другие процессы, у него уже идет другое сознание, понимание, что происходит, и он уже приходит подготовленный, какой вопрос ему задать? И угу. тогда он уже получает ответ. Ну, Вообще, конечно, интригующе. У меня значит, такой вопрос. Случаются ли такие ситуации, учитывая то, что уровень подготовки у всех разный, то, что человек может испытывать какие-то болезненные состояния. Например, он может начать плакать, он может как-то начать ну, проявлять себя, он может отключиться, он может уснуть, например. Да, состояние бывает очень часто, когда женщины у нас плачут, или девушки, потому что ну, какие-то видят информацию, какую-то картинки видят в зеркалах, но это их не личные, потому что может быть какая-то упущенная ситуация, может быть что-то эмоциональное, жизненное, по каким-то событиям, mm -hmm. по программам родовым или еще каким-либо. Вот, бывает, что человек ус... отключается. отключается, заснул. Отключается, это значит заснул, или отключается? Нет, тут понимаете, когда бывает отключается, он как бы может уходить в некую информацию, а бывает, когда он уснул. Но когда уснул, это тоже хорошо, значит, организму нужно сделать перезагрузку. Просто он, видимо, был напряжен да. так сильно, что пространство, которое в зеркалах, оно более плотное, и оно просто выключило его. Мозг его просто отключился. Да. Да. Но люди включаются потом обратно. А, да, да, они включаются, они чувствуют потом поток энергии, себя бодрыми ощущают. Ух, прям живчики такие. Да, да они уже потом по-другому у них идет осознание. То есть они сделали такой апгрейд. Класс а нужна ли какая-то подготовка или я бы так сказала существует ли меры предосторожности опять же учитывая разные уровни у всех ну меры предосторожности существует поэтому мы когда человека погружаем в это зеркало да uh -huh. мы его всегда консультируем как себя вести чего бояться чего не бояться потому что все люди разные и естественно насколько его готово сознание куда он сможет выйти mm -hmm. ну на самом деле за мои 9 лет не было ни одного негативного негативной ситуации потому что после любого после каждого посещения мы стараемся разобраться что человек видел проанализировать ту или иную ситуацию то есть мы расшифровываем информацию, которую он получает. Uh -huh. Это самое главное, потому что не просто прийти, побывать в каких-либо конструкциях, в зеркалах, а нужно понять, что человек получил, для чего это ему нужно. Потому что бывают разные запросы и ситуации разные. Бывает uh -huh. даже плохая ситуация, она даст положительный эффект для дальнейшего творчество или развитие данного человека. То есть, все равно, допустим, ваша команда помогает, направляет человека, то есть, и о чем подумать, и как вести себя, и, и что делать потом, как развивать потом свои мысли. Да, у, -у, -у. у нас специалисты, психолог, и медик, у -у -у. доктор, которые как бы ведут людей даже после посещения зеркал. Они естественно прозванивают, спрашивают что, как они себя чувствуют, что происходит у -у -у. там день, два, три, потому что Нужно тоже понимать, что у человека произошло, на чем он мог зациклиться, на какой информации. Хорошо. Вот знаете, Сергей Викторович, я, конечно, понимаю, что, допустим, тема медицина, она, ну, это отдельная тема для разговора, и ну, у нас немножечко лимитировано время, но мне все равно вот интересно, я задам вот этот вопрос, взаимодействуете ли вы с медицинскими учреждениями, центрами, психологическими службами? Мы сотрудничаем с психологами, у нас есть кандидат психологических наук, который нас консультирует, специалисты, которые <связывается> находятся в центре, это медики. Вот, поэтому, естественно, проводится тестирование кардиоритм для того, чтобы ну, не навредить человеку. Это обязательное условие до и после каждого посещения зеркала. <связывается> Ну а есть, допустим, обратная связь от профессиональных психологов, именно которые, ну, не с вами работают в команде, а вот, допустим, внешние эксперты. Они сами проходили через это? Они тоже проходили очень много. Но дело в том, что психологи тоже, как и народы, весь разные. Поэтому э, все по-разному относятся. Mm -hmm. Ну, окей. А, а что говорит наука? Вы знаете, я когда готовилась к эфиру... Я сталкивалась даже с такой фразой, что зеркало Козырева – это машина времени, машина в прошлое и машина времени в будущее. Вот как можно вообще понять эту фразу? Что это за такая сказка? Ну, это интересная сказка, потому mm -hmm. что, когда хороший специалист, он может и посетить пространство будущего, да, и посетить пространство прошлого. Это как в фильмах показывал, это а вот, как, ну, вот, как бы раздвигается пространство и что-то происходит. Ну вот все про космос. Ну, давайте фильм, я да? просто расскажу о своем опыте, потому ага. что ну, то, что я видел и то, что, с чем я работаю, да, это переход Земной цивилизации. То есть мной были получены в зеркалах переход Земной цивилизации. Это мои личные переход, и я знаю, мне показали место uh -huh. а, в какой стране, какой диаметр этого перехода а, и в земные цивилизации. И показали значит, переход в космические цивилизации. Но это все в зеркалах это личное мое. И поэтому, ну, так сказать, это мой допуск. Да? Как, как говорят, там некоторые контактеры, а, коды доступа. Поэтому, раз я работаю с зеркалами, и такие доступы у меня тоже есть, потому что э, это не просто, это серьезная тема, которую я понимаю и сознаю. Э, поэтому очень много информации э, приходит, поэтому приходится ее анализировать, mm -hmm. э, потому что они, они даже приходят некими формулировками, некими картинками, приходится ее расшифровывать. Хорошо. А, а, допустим, есть какие-то вот общие отзывы и мнения от ваших посетителей. Ну, например, повысился жизненный тонус, ух, заряд энергии. -то. Вот есть вот какие вот эти отзывы, о чем говорят, что происходит? Понимаете, все зависит от данного человека, что он хочет. Ну, пример того, что я решил ну, похудеть. О. Вот. Значит, я задал установку в зеркалах. Так. Интересно то, что я три дня ходил, эту установку я сам для себя создавал, потому что у каждого человека все индивидуально. Да, есть какие-то аффирмации, есть какие-то установки, кем-то созданные. Uh -huh. Но дело в том, что человек сам знает, какие есть у него секретики, uh -huh. которые он не раскрывает uh -huh. даже второй половинке. И поэтому я для себя сделал ну, через три дня. Значит, у меня 6 килограмм, как и не бывало. Но жесткий был выход. А что такое жесткий выход? Это потовыделение, это другие там, значит, процессы, uh -huh. которые были. Uh -huh. То есть я такую сильную установку. Поэтому мои эксперименты, которые я провожу, я провожу сначала на себе. <сum Ten> <сum Ten> <Вот. с đầu��> то есть получается, намерение, цель, установка да. – это то, с чем вот можно работать, нужно работать. Да. И таким образом, дорогие друзья, я бы хотела резюмировать следующее. Вот все же из всего сказанного я делаю вывод, что зеркала – это освобождение, отделение человека от проблемы, когда человек как бы вот становится в роль наблюдателя, задает себе вопросы, разговаривает с собой, получает ответы, возможность сосредоточиться, нормализоваться во всех жизненных сферах, задавая и отвечая, прорабатывая определенные области и направления, и все-таки а, делаю вывод, что зеркала – это повышение как бы, чувствительности и получение за счет проработки, именно за счет проработки, а, выход в большие жизненные возможности. То есть у человека ресурсность и восприятие, и реакция, и скорость реакции становится быстрее. Вот а, хотелось бы еще упомянуть Эрхата толя известного достаточно психолога. Он говорит о том, что... Что бы не содержал настоящий момент, прими его и работай с ним. Будь в этом моменте и никогда не играй против него. То есть сделай его союзником и ни в коем случае не врагом. То есть быть в моменте, быть с собой в контакте в этом моменте, принимать все то, что есть, понимать эти правила. Вот. И, собственно, это и есть смысл достижения ресурсных состояний. Сергей Викторович, вот напоследок всем своим гостям я прошу показать какой-нибудь приемчик, если это, допустим, а что-то да. такое. Но, наверное, все-таки с вами. Поделитесь, пожалуйста, вашей формулой достижения ресурсного состояния, формулой эффективного состояния. Ну, эффективно это человек... Познайте себя. А. Я коротко. А. Потому что если я, позна... я познал себя, а. то для меня никакие информационные вирусы негативная информация я не говорю там простыми словами как привык наш мир говорить то ну, меня просто тогда тяжело разозлить и тяжело взять у меня энергию вся энергия будет внутри да, вся будет внутри и я эту энергию буду аккумулировать на свои проекты то что я и сделал поэтому Нами был получен и расшифрован новый проект. Это многомерная модель осознанного творения человека. Вот. Мы эту информацию тоже получили. Она расшифрована не просто по названию, она даже расшифрована по цифрологии. Угу. Вот. И это проект осознания, понимания себя в виде тренажеров для сознания. Вот это вот я к чему? К тому, что я достиг того, что я получил этот проект, я его mm -hmm. расшифровал, и я дальше двигаюсь. Поэтому ищите, познавайте себя, у всех все есть. У всех все есть, кто ищет, тот найдет. Да. Сергей Викторович, я искренне благодарю вас за время, что вы нашли время в своем плотном mm -hmm. графике. И сегодня мы наконец-таки поговорили на эту тему. Дорогие друзья, я хочу сказать, что, безусловно, тема зеркал Козырева интересна, но кроме зеркал Козырева есть еще другие тренажеры, я бы так сказала, для работы с сознанием. Мне бы хотелось, Сергей Викторович, еще ну, вот, поговорить с вами о других тренажерах сознания, еще я знаю, что вы большой эксперт, специалист в области мест, мест силы, Вот, поэтому, дорогие друзья, следите за анонсами. Обязательно ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой супер-мега-инстаблог про эффективность и подписывайтесь, пожалуйста, на зеркала, узнавайте, просвещайтесь. Вот. И, собственно, на сегодня все. Пока-пока, до новых встреч в эфире. До свидания. Пока.